Ну что, друзья, давайте попробуем законектиться на нашем чате для того, чтобы получать информацию и различные подарки по нашим значкам. Поэтому с помощью сайта collab.land мы должны законектиться с Дискордом. И у нас будет уже в виде NFT появляться на OpenSea наши уже э, те... Подарки, которые нам дарит компания. Вот. Для того, чтобы это сделать, давайте мы сначала найдем на Дискорде, я скопировала, это «Verification», скажем так, да? Зайдем сюда, кликнем и увидим вот такой вот land это бот. Нажимаем на кнопочку «Перейти» и нажимаем на «Let's go». Здесь мы видим, что э, компания нам предлагает прочитать условия. Давайте мы сейчас э, прочтем, потому что это такие же условия, вы можете перевести на русский язык. Э, такие же условия у нас будут и в «Метамаске». Здесь говорится о том, что э, вы должны... Ожидать, что подпишите следующее сообщение при использовании это на кошельке на Метамаск. Сотрудничество с collab.land запрашивает сообщение с целью подтверждения вашего права собственности. Это доступ только для чтения. Мы можем нажимать «Коннект». Здесь пишется, хотите вы перейти. Да, переходим. Вот таким образом у нас произошло Присоединение. Если у вас это не присоединилось, то попробуйте еще раз. То есть здесь вы должны уже, вот, у вас должны вот эти вот точечки быть зелененькие. Один раз присоединились, у вас это уже все будет. Ну и все, в принципе, весь коннект. Можете отдельно посмотреть, что такое коллаб.ленд. Да, вот, копируем, сюда сейчас поставим, почитать. На русском языке. Переведем. Collab.land использует э, с помощью криптовалюты для создания социального пространства. Как только вы добавите бота в свою группу Telegram, они будут управлять вашими людьми для вас э, в зависимости от ваших запасов токенов. Вам будет разрешено присоединиться к сообществу. Вот, все, друзья, вот на этом и все. В принципе, присоединились один раз, и у нас уже будет наше закрытое сообщество для тех партнеров, которые имеют значки.